8 причин отсутствия пресса. Номер один. Вам просто не хватает мышц. Чем больше ваши мышцы, тем через больше процент жира они будут видны. Номер два. Вы генетически предрасположены скапливать большее количество жира на животе. Даже если на руках и ногах у вас хороший рельеф. Пресс может быть слабо виден, но это не страшно. Вам просто потребуется больше времени для достижения цели. Номер три. Вы пьете достаточно воды. Организм будет задерживать воду при недостаточном ее потреблении. Выпивайте 10 стаканов воды. И откажитесь от соли. Изменения наступят в течение 2-3 дней. Номер 4. Вы недостаточно спите. Недостаток сна приводит к повышению кортизола. А он, в свою очередь, поощряет накопление жира. Номер 5. Вам нужно больше углеводов. Низкоуглеводные диеты полезны для сжигания жира. Но долгосрочный отказ от углеводов сильно замедляет метаболизм. Чтобы этого избежать... Раз в неделю делайте углеводную загрузку. Номер 6. Вы слишком сосредоточены на прессе. Бесконечные упражнения на пресс не ускорит прогресс. Мышцы живота слишком малы и сжигают мало калорий. Сосредоточьтесь на серьезных движениях, такие как приседания. Номер 7. У вас слабый брюшной контроль. Напрягайте свой пресс Не только на тренировке, держите мышцы подтянутые в течение дня. Со временем это войдет в привычку. Номер 8. Высокий уровень стресса также способствует выбросу кортизола. Старайтесь избегать стрессовых ситуаций. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!